начинаем uh -huh. uh, приветствую всех у нас сегодня с вами на дворе 9 -е, 9 -е февраля uh, и uh, мне кажется очень интересная тема касающаяся вообще как мы устроены может быть вам покажется что ну что-то такое похожее вам вы вы знали или в uh, может быть, я там приведу к тому же, но э, это не моя <смех> вина. Э, просто когда я начинаю смотреть лично, и когда ну, вот мы смотрим да, в то, как все устроено, почему это именно так, причинно-следственные связи, и самое главное, вот на что опираться, что является таким ключевым, базовым, вот для меня, например, повышение частот Шумана, да, которые регистрируются официально, является одним из таких опор, которые опрокидывают очень многие а, такие а, катастрофические, а, апокалиптические а, сценарии. И вот сегодняшняя тема, она является для меня таким практически физиологическим доказательством а, того, что той силы, которая есть мы, которая есть в нас, что вы помните из школьного курса, может, кто-то там более глубоко изучал, об устройстве нашего мозга. Ну, вообще, это все потрясающе интересно, и об этом можно разговаривать и находить там потрясающие открытия. Много с разных точек зрения. Но мы сегодня сконцентрируемся с вами на одном единственном. О том, как устроено а, наше зрение, и о том, а, что, а, что из этого вытекает. А, вот, ну, вот у нас есть глазные яблоки, да, они у нас такие шарообразные, немножечко там, где зрачки, чуть-чуть оно а, как бы такое чуть-чуть зрачки, да, чуть более выпуклые, чем остальное яблоко. А дальше у нас есть зрительные каналы, нервы, да, которые уходят в затылочную область головы, вот здесь вот, да, где находится зрительный центр. То есть, по сути дела, мы видим и смотрим с вами не глазами, это только, ну, как вот бинокль, да, оптические приборы мы смотрим с вами а, зрительным центром, который находится в затылочной области. А... Также, вот я тут нарисовала, ну, очень примитивно, да, то есть вот, вот эта вот вся штука сверху, это у нас мозг, вот тут у нас будет мозолистое тело, вот это вот у нас два полушария, и вот эта вот штучка, это так называемый древний или рептильный мозг по размерам. Он, там есть три железы, да, эпифис, гипофис и ганг. Вот, который, по сути дела, ну, есть версия, что раньше у нас не было полушарий, что вообще мышление принципиально отличалось, оно было поточным, оно было а, таким, а, что ли, чувственным, и а, вот этого древнего мозга вполне себе хватало. Вообще, зачем этот мозг назвали рептильным? А, я понимаю, что там есть умные люди, которые могут объяснить, что это похоже с рептилиями, но знаете ли вы, а вот вспомните, кто не помнит, я рекомендую посмотреть, что нам внедрялось в сознание, я помню учебник биологии, где нам рисовали, что когда происходит зачатие, сначала клеточки делятся, да, это такой шарик, состоящий из зигота, да, состоящий из много-много клеточек, и в какой-то момент эти клеточки начинают приобретать форму, и мы проходим... Как бы стадии эволюции, да, это по теории эволюции все это было, значит, присочинено, что там мы и рыбкой, и лягушечкой мы там выглядим, вот, и уже только потом, потом, значит, вот мы начинаем быть человеком, да, то есть эмбрион сначала вообще как бы выглядит как совершенно не, даже не млекопитающее. А, так вот, друзья мои, а, это оказалось неправдой, а, нету фотографий, нету доказательств вот, вот этих вот изменений, да, в рыбке, лягушечке и все прочее, человеческого эмбриона, это некие фантазии, то есть как бы вот такой один товарищ ученый защищал то ли он там ученую степень, то ли он хотел прославиться, то ли он искренне верил в то, что говорил, но вот, вот мы видели в учебниках рисунки, и кроме рисунков никаких других, Доказательств данного факта, как бы, которые мы привыкли считать фактом, мы это в школе учили, не существует. Так же, как до сих пор не существует фотографии вируса Спида, до сих пор не существует фотографии вируса ковида. Есть только графические изображения. Вот, мы такие молодцы, в космос летаем, значит, нано-роботы уже создаем, а вот, значит, вирусы изобразить не можем, и доказать документально, да, этапы развития эмбриона, чтобы это были фотографии, чтобы это были какие-то такие очевидные вещи, мы не можем, потому что этого не происходит, эмбрион человека всегда выглядит как эмбрион человека Он очень маленький там что-то развивается позже что-то раньше да но это всегда эмбрион человека поэтому а я почему сейчас про это говорю потому что вот этот мозг называют рептильным если брать по аналогии если мы не проходим стадии рептилий да в зачаточном состоянии, а с, каких, а, а с каких перепугов у нас будут какие-то рептильные а, вообще в, в части, органы в теле. Поэтому, ну, это отдельная большая история, но тем не менее, этот древний мозг крайне самодостаточен. Он отвечает за кучу всяких функций, а, очень известен, распиарен в последнее время. А вот мы когда ездили в Ватикан, в Италию, как раз, как раз в общем, незадолго до карантина, вот, ну, кто разные смотрит ролики на ютубе, там, председатели СНТ, сейчас не вспомню еще ребят, которые, в общем, показывают видео на тему того, что на самом деле, что означает, и какие символы где применяются, да, и как бы доказательно ездят по миру, по, по России, по Питеру, вот. Ну вот мы своими глазами поехали в Ватикане, кто был, вы не, точно вспомнить должны, там везде сосновая шишка, форма шишки, она там и у папского престола, она там, вот там, куда пускают туристов в музей, она встречается неоднократно, она в гербе папском присутствует, Короче, очень такая, при том, что, в общем, сосен мы особо там время то и не видали. Вот, может, конечно, они когда-то там были, но а, именно этот символ, а, он везде там лезет в глаза. Сосновая шишка. А, там есть, а, кстати, фараоны тоже, есть изображение тоже с сосновыми шишками. Вот, так вот, а, а, шишковидная железа, то есть она и, и называется так, потому что она... Эпифис, да, потому что он имеет форму сосновой шишки. Ну, при этом он очень маленький, по сравнению со всем остальным мозгом, это мосюсенькая горошинка, вот. Но именно о ней мы сегодня с вами будем говорить подробно. А именно этот орган у нас отвечает за... Он там вырабатывает мелатонин, там у него... Вообще, если вы кто-то всерьез занимался анатомией, то, может быть, обратили внимание, что, в общем... Не сказать, что сильно внятно про это прям написано в медицинских энциклопедиях и справочниках, вот. то, ли, то ли наука до сих пор не очень понимает, как это все работает, то ли какие-то вещи просто не, не афишируются для широкой публики. Но вот этот самый, вот эта самая шишковидная железа, да, которая у нас в Ватикане вообще вот там, пук, пук земли, вот, она отвечает за пространственно-временную ориентацию. Вообще это, это фактически это орган адекватности человека жизни, ну, пространственно-времена. Это не просто не потеряться в пространстве, да, выйти из точки А и прийти в точку Б. Это еще ориентация во времени. А время что такое? Да? По сути дела это, это как бы некая причина-следственная связь, потому что наше сознание понимает только время как вот, из прошлого в будущее, да? то есть, как бы, мы знаем, что было, мы понимаем, где мы находимся, и мы как-то можем а, проецировать, а, смотреть вперед, да, какие-то планировать, фантазировать, что-то такое делать, а, вот, то есть, как бы, а, а, про... совмещение пространства и времени, да, как бы, и, и умение этим пользоваться, это на самом деле, это и про интуицию, это про сверхвидение, сверхвозможности, сверхчувствование, сверхзнание, про вот то, то самое ясновидение там, да, а, в общем, куча самых разных волшебных свойств потенциально а, опираются а, с, свой, своими возможностями на функционирование этой самой мосипусенькой горошинки, вот здесь она приблизительно находится, не идеальная схема, ну, кому надо, посмотрите. А, вот, а, вот эта маленькая горошинка, мы про нее сегодня немножко поговорим. Значит, а, и не только про нее, вообще про зрение. Значит, смотрите, вот у нас а, идет сигнал, как вот вообще там, да, а, рассказывают, как у нас устроено зрение. Мы что-то видим, а, воспринимаем картинками, у нас а, через зрительный канал проходит более 70% всей информации. То есть подавляющее большинство всего того, что... Мы с вами знаем, понимаем, представляем. Это все визуальный канал. 70%. Да, там, а, ну, дальше идет слух, а вот вкус, обоняние, осязание, почему там бывают гении, там, да, вот по вкусу. Вот Ванга была слепа, поэтому у нее 70% не работало, у нее все остальные каналы работали очень сильно. Например, она я как-то рассказывала этот факт, да, что как к ней приходили? К ней желающие должны были а, накануне приема у нее а, а, взять кусочек сахара, рафинированно положить под подушку и поспать на этом кусочке сахара. И дальше она просто брала этот кусочек сахара, нюхала его, держала в руках и уже значит, через, через вот это, что такое а, кристаллический сахар, да, это кристаллическая структура, то есть это элементарная а, такая информа, как это, накопитель, вот, который за ночь, значит, в себя вбирал определенные манации мозговой деятельности человека, и на основании этого она что-то там говорила или не говорила людям, какие-то давала рекомендации. Вот, это вот потому что основной канал у нее не работал. Когда же основной канал работает, хотим мы не хотим, сознательно анализируется относительно небольшая часть того, что мы видим, все остальное проваливается в подсознание, проваливается и начинает жить там своей жизнью. Это вот, знаете, как, ну вот представьте, что женщина готовит там, например, суп, у нее очень много ингредиентов, и она в это время там, не знаю, смотрит телевизор, разговаривает по телефону, и она отвлеклась, она вот, например, там, я не знаю, а, а, соль, картошку, там, а, что-нибудь там еще, капусту положила, а все остальное на автомате накидала, она на не помнит, что, ну, как бы вот, отвлеклась, да, вот, а, а, а оно все провалилось. То есть то, что получится, может отличаться от того, что она себе представляла как готовый продукт, потому что куча всего в этот суп ушло, минуя ее сознательный контроль. При этом глаза там, чем бы она ни занималась, глазами она ты видела, то есть это все прошло через ее каналы, но не, не осталось осознанным, не оформленным. Поэтому а, а, вот кто знает, там, да, когда. Вот если уж мы говорим о рецептах, когда у кого-то начинаете спрашивать, почему так вкусно что-то приготовлено, вот допытаться, что человек делает такого особенного, самое разумное – это поприсутствовать во время готовки блюда. Вы можете обнаружить, что какие-то нюансы, которые вы не делали, этот человек делает. А для него остаются неважными, вот есть в голове основной рецепт, он делает лучше, например, чем этот рецепт, но сам не осознает. Поэтому есть такая пословица, что те, кто умеют, они не умеют, не могут это объяснить, а те, кто могут объяснить, не умеют. Mm -hmm. Вот, ну, в общем, я думаю, что стремиться к тому, чтобы и уметь, и мочь объяснить можно, но, в общем, в этом есть своя правда. Так вот, когда мы с вами видим, да, вот как бы, это мы сейчас пока идем по классике жанра, все вы это знаете, вот какие-то визуальные сигналы у нас а глаза, еще раз, это просто приборы, ну они, конечно, не просто приборы, да, свет, какая-то картинка, нарисуем тут деревце, вот так вот, да, какая-то картинка у нас регистрируется глазами, по зрительным каналам уходит зрительный центр, там, если вы помните, то мы еще видим все вверх ногами, почему-то считается, что у нас такие глупые глаза, зачем они такие устроены, я не знаю, а мозг у нас все переворачивает, декодирует полученную картинку, и мы все видим как бы правильно. У нас совпадает верх реальный а, с, с визуальным, да, и как бы низ, ну, то есть все, все начинает совпадать. А глаза, как бы, у нас все вид наоборот. Вот, а, должны помнить все эти картинки, там все это подробно объясняется. А, вот. Поэтому считается, что дети все видят перевернутым, они смотрят там наверх куда-то. Вот, я не буду сейчас говорить, почему. Мне кажется, это все ерундой, да простят меня медики и физиологи. Вот, мы сейчас пока идем по классике жанра. Вот, получен визуальный сигнал, он проник в зрительный центр, именно здесь, да, мы увидели дерево. А дальше что происходит? Ну, например, если мы идем куда-то вперед и видим дерево на пути, вот мы его увидели, поступил сигнал, дальше пошла обработка информации, дальше, например, мы выбираем а, траекторию, да, пути движения. Ну, это вот, это вот такая, я думаю, что пока все очень банально, все рассказанное вы прекрасно знаете. Даже если забыли, сейчас наверняка вспомнили. А теперь идем дальше. Вот эта вся концепция, она о чем говорит? О том, что наш мозг и зрительный центр как часть мозга является приемником внешней информации. Если мы... Ну, в темноте мы же с вами не видим, мы не кошки, да? То есть а, любое изображение – это есть какой-то световой объект. Только то, что освещено, либо является... Либо освещено источником света, либо э, является источником света, мы с вами можем увидеть. То есть наше зрение световое. Еще раз. Это не, не, не абс, у нас не абсолютное зрение, а, чтобы ночью а, в абсолютной темноте, если вы когда-нибудь были в абсолютной темноте, она обычно искусственная, да естественной абсолютной темноты практически не бывает. Что-то там, там или звезды, или что-нибудь там, дома какие-нибудь могут приборы, там какие-нибудь там лампочки, ну что-нибудь такое там где-то есть. Остаточное освещение все равно есть, нам его достаточно у нас просто глаза перестраиваются и мы начинаем вот ориентироваться по вот этим вот отцветам если света нет вообще мы вообще и не видим может быть кто-то вспомнит опыт например вот эти рестораны где там да тоже создается специально создается абсолютная чернота для того чтобы дезориентировать восприятие человека и там глаза как не пытаются, общем, там нет. вообще ничего не видно, зацепиться не за что, поэтому, в общем, для чего тоже это, это делается, остальные органы чувств начинают компенсировать нехватку а, информации через глаза и работают более активно, вот, что дает, конечно, свои интересные эффекты. То есть, еще раз, на, мы, наш мозг а, воспринимает информацию через свет, все образы, все картинки, все, что мы с вами видите, все, что вы сейчас видите на экране, потому что есть свет. И вот в этом самой шишковидной, вот этой самой железе, вот этой тоже, когда мы это учили в учебниках в школе, там позже, мне никогда это не попадалось, но сейчас есть такие материалы, одни говорят о том, что там есть линза, а, Но ну вот э, больше всего э, э, официальных там, ну, то есть, да, это сейчас э, тоже вроде бы как все научно, вот, о том, что внутри этой самой шишковидной железы находится песок. А, этот песок, он имеет сейчас вот, э, насколько я помню, имеет чуть ли не кварцевую структуру, то есть, ну, как бы прям вот, ну, или кремниевую структуру, да, то есть не, э, ну, не органику. Вот, и э, песок это что такое? Это маленькие кристаллы, это маленькие кристаллы, поэтому отсюда концепция, что мы мозгом не мыслим, у нас мозг есть приемо-передаточный при, э, инструмент, э, который, э, причем, э, по сути дела, если сравнивать с компьютером, то э, компьютером является все тело, а это является ну, некой оперативной памятью, там, э, там же много всего есть в компьютере, да, то есть как бы целиком компьютер это все тело, это не голова, это все тело. А думаем мы тоже не головой, а мысли у нас есть прием передачи информации и обработка идет где-то вот, вот, ну, какое-то расстояние где-то вот над головой. Соответственно, люди, которые в этом продвигаются достаточно далеко, у них начинает визуально быть видно поле над головой, тот самый нимп, тот самое свечение. Я вам хочу сказать, что это не что-то запредельное, если вы в своих стремлениях, мыслях будете, простите меня за мой пафос, достаточно часто думать о, ну, о судьбах мира, о жизни, о высших силах, о свете созидания, служения, о том, как все устроено, стремление куда-то вверх, то потихонечку-потихонечку это все засветится и не нужно там... Это видно визуально. Дальше это свечение может быть достаточно большим, больше, меньше. Оно не всегда одинаковое даже у а, таких продвинутых людей. Это свечение тоже варьируется в зависимости от состояния, от активности. Вот мы сейчас с вами переходим к свечению, да, то есть глаза, у нас мозг воспринимает свет, глазами мы информацию получаем только если в ней есть свет. Дальше, вот в этом самой шишковидной железе, которая отвечает за пространственно-временную ориентацию, является частью древнего мозга, находятся кристаллы. То ли это линза, по версии одних товарищей, то ли это вот просто такой песок, который, еще раз, это уже ну, напрямую аналогия с компьютерами, даже кристаллические компьютеры, чуть ли не квантовые компьютеры, то есть те самые, которые сейчас вот, начинают внедрять, то есть, по сути дела, тогда получается, что квантовые компьютеры – это некая аналогия мозга, да, потому что кремниевые компьютеры, они, в общем, ну, может быть, не такие, не та не настолько крутые, да, не настолько мощные, как а, то, что есть у нас в голове. А, вот, так вот, вот это самая шишковидная железа, в которой находится этот самый песок. И а, еще один момент хочу напомнить, что если вы покопаетесь в памяти, вы вспомните, что вы наверняка видели, когда у людей сияли глаза. Не как у кошек <laughs> в темноте или там как у вордолаков там, да, бывает там на фотоаппарате красные отплески, а вот прям из глаз идет свет. Обычно это бывает, когда человек находится в каком-то очень таком высоком душевном состоянии, вот когда он находится, делает что-то, что он очень любит, очень этому радуется, и вот и душой к этому стремится. То есть это определенное состояние, когда зажигаются глаза. И это визуально можно видеть, опять же, без всяких там а, тонких планов и всего прочего физически. А, как правило, у детей глаза светятся проще, легче, с возрастом. И вот а, когда человек, а, что-то с его душой происходит, у наркоманов, а, у, в общем, людей, сделавших определенные выборы а, очень разрушительные для своей души, Глаза становятся мертвыми, то есть, какого бы цвета они не были, они как такие, как оловянные, а, не просто они ничего, э, как будто они не принимают ничего, то есть, какое-то еще свойство, да, глаз, вот, э, разные люди в разных ситуациях говорят, что глаза, как оловянные блюдца стали, они становятся, как будто они мертвые, а, это тоже интересно, что происходит в этот момент с мозгом, потому что глаза, это часть мозга вынесены наружу, то есть как бы анализаторы мозга вынесены наружу, да, как бы, еще раз повторю, видим мы мозгом, а, и думаем мы немножко даже не мозгом, вот, и а, вот, а когда же глаза светятся, а что же такое, а, когда светятся глаза? И вот теперь основная часть марлизонского балета, ради которого сегодняшнее видео. А, значит, если, а, смотрите, телевизор, даже вот когда кто-то вам что-то говорит, когда сильнее действует, например, когда вы слышите звук там в телефоне, или когда кто-то вам говорит, вот как я сейчас вам, да, и вот тут и жестикулирую, и эмоционирую, и еще даю какую-то информацию. Что больше, больше, глубже заходит, объем не заходит? Ну, это просто математика, да, поскольку 70% через глаза, когда вы что-то воспринимаете через образ, то это работает сильнее. Ну, вот это, это вот прям, это, это аксиома, считаете, да. А, вот, значит, а, когда а, человека, сейчас будет сложно, может быть, немножко сложно для меня, чтобы это точно сформулировать. Когда человека приучают, когда у человека перестают сиять глаза, когда человек перестает летать во сне, что это за механизм такой? Когда вот, разница в состояниях, да, что такого вот глубинно происходит? Значит, когда человеку навязывается искусственная картина реальности, навязывается через глаза, включая эмоции, то есть там звуковой канал, визуальный канал, там да, энергетический, эмоциональный канал используется. Это как минимум. А если человека приучают к мысли, что он сам бессилен, ну вот есть какие-то вещи, что я могу сделать? Ну ничего не могу сделать, я там могу а, обиж... расстроиться, могу обидеться, могу пойти поубиваться, могу стать безразличным. Могу пойти набить морду, ну, в общем, это особо ничего не изменит там, да. То есть есть много. Ну, вот возьмите сейчас коронавирус. Многие же люди прожили ситуацию: вот эту вот и отторжение, и борьбы, и, может быть, где-то кто-то страх переживал, и, и раз вот эмоционально разные процессы да. А дальше, как бы. Независимо от того, приняли ли вы для себя решение, что это там, не знаю, как, хим, химическая там, атака отравления, что это а, объективно существующий там, вирус, а, что это вообще ничего нет, это информационная чисто атака. Это в общем все равно, потому что вот в той реальности, которую нам а, фактически навязали, а, а, это, этот фактор присутствует, да? больше, меньше он присутствует. А, вот и а, если кто-то пробовал говорить так вот в моей реальности этого нету. А, вот я могу сказать по себе в добрый час светлым богам в уши, а, что в, в, в моем окружении в добрый час все живо здоровы. Были живо здоровы все это время живо здорово да, прям вот стабильно, устойчиво, там, ну какие-то легкие насморки там в счет не идут. И то кратковременные, достаточно редкие, вот. Тем не менее, я читаю в интернете, у людей есть, у некоторых в окружении, высокая смертность. Да, вот как бы у одного человека несколько человек, которые там за это лето ну, полтора ушли. А это мы про частоты Шумана, мы все это говорили. Сейчас речь о чем? Вот есть некий фактор, которого не было недавно. Потом, совершенно очевидно, с использованием именно визуального канала, если вы вспомните видео с гробами, видео с закапыванием в Америке гробов там где-то чуть ли не под забором, где-то в лесу, ну, типа, так их много, что уже там никак не справляется никто. Вот, это все как раз было формирование, Независимо, объективно существует, не объективно существует. Вот независимо было, что процесс, в чем основной процесс шел, создание такой устойчивой, навязчивой картинки, вот это самое дерево, вместо дерева здесь можно нарисовать вот этот символ, который вы все знаете, да, который был заложен а, вот в это самое, а, вот в эту кристаллическую структуру, записан, грубо говоря, на материнскую плату, как объективно существующая реальность. И я вам, друзья мои, хочу сказать, что это просто один конкретный пример, который вот а, недавно происходит, ну вот, вот на наших глазах произошел. На самом деле эта технология, эта методика применяется всю нашу сознательную жизнь. А, и мы с вами, живя в России, если мы почитаем, что все это время про нас писало там на той же Украине, как образ формировался, да, кто мы как бы вспомните, ну, тоже же Германию, там, что внушали немцам, да, что... Мы полуобезьяны, мы не люди, они арии, они там высшая раса, а мы вообще там какая-то, я не помню, там была концеп... расовая концепция подведена, что мы не люди, сейчас на Украине пытаются ту же ерунду э, замутить, да? А, притом никого не смущает, что генетически один и тот же народ. Между прочим, и с немцами, там вся восточная Германия это а, славянские земли. А, и там а, а, это все совсем недавние истории. Все древние захоронения все исключительно славянские. Все об этом знают, никого это не волнует вот, потому что, тем не менее, когда было принято решение нападать на Советский Союз, вот, подвели под эту концепцию, и люди же поверили, люди поверили, как и сейчас, куча, да, не все, безусловно, есть люди, которые искренне верят, что у них там генетика какая-то вот просто великолепно божественная, а у нас какая-то вот отстойно какашечная. Кстати, по генетике в добрый час тоже будет здорово провести прямой эфир, там есть о чем поговорить. А, так вот, Сейчас забудьте, забейте политика, это все не важно. Просто я привожу первые попавшиеся примеры того, что э, люди живущие в Советском Союзе, там э, советские антропологи совершенно очевидно понимали о том, что эта вся идеология это чушь. Но под эту чушь подводили идеологическую базу, выдвигали своих ученых, и это становилось реальностью. Люди начинали в это верить, с этой верой шли воевать, и есть много писем этих вот самых гансов полегших здесь у нас на земле, на русской, на советской, да о том, что такие же люди ничем не отличаются, и пропаганда врала, да, и, в общем, по интеллекту ничем не тупее, не хуже, в общем, не, не, там, не гамадрила там, да, и так далее. Вот, странно, странно это слышать, но вот вроде бы интернет и телевидение, тем не менее, продолжает работать. Еще раз, механизм механизм. Картинка, искусственная картинка, э, грамотными людьми, понимающими, как это работает формируется э, в виде образов. Им все равно, будете вы согласны с этой картинкой, будете вы не согласны с этой картинкой, будете вы воевать против этой картинки будете вы воевать за эту картинку с фиолетово их задача заложить картинку в матрицу вот ту самую кристаллическую то есть берется а, а, свет преломляется в виде определенного образа этот образ а, а, проникает в сознание там остается а вот дальше то что нам не рассказывают в учебниках а, то что мы, мозг является приемопередаточным органом, инструментом, и заложенная, вот записанная в эти кристаллы картинка начинает через глаза формировать реальность вокруг человека. Да, реальность не тотальная, но если подавляющее большинство телевизор посмотрело, и если у этого подавляющего большинства одинаковая картинка зашла, еще раз повторю, плевать, согласились вы с этой картинкой, не согласились, возмутились, расстроились, пара... то есть ваша эмоциональная реакция, ваша оценка не важна, важна, что зашла картинка. Их задача ввести картинку в матрицу, вот в эти самые кристаллы мозга которые называют песком. Я думаю, потому что если напрямую сказать, что там это кристаллы, то, ну, это, в общем, достаточно серьезная штука, которая дальше требует много чего пересматривать. Поэтому, ну, вот песком назвали. но ну, еще раз, да, это кристаллы. Конечно, просто они, если там сравнивать с, там, они маленькие, но ну, маленькие кристаллы. Зачем на большой голове кристаллы? Вот, то есть, вот эта заложенная картинка, вот это дерево, вот тут вот маленькое дерево. Сейчас я его тут нарисую, да. Вот это маленькое дерево, вот этого дерева, а допустим это было не дерево, это было листочек с деревом. Это дерево здесь отпечаталось, и дальше это дерево начинает проецироваться, мозг начинает формировать картинку реальности, создавая то дерево, где его не было. Моя версия, почему сейчас редко у кого светятся глаза, почему очень редко у взрослых людей светятся. В добрый час я видела, как это происходит. Один из признаков святых людей, да, если они начинают говорить, это может быть мягкий свет, там у проповедника у в этом яркий свет. Вот, ну, в этом вопросе самый искренний. Еще раз повторюсь, дети они не экономят. Если уж они там в каком-то восторге счастье находится, то, в общем, вот у них глаза излучают. И э, да, часто, конечно, когда у нас глаза сияют, мы этого не знаем с вами, но мы можем это ощутить по состоянию душевному. Я, я один раз что-то мне сказали это, в этом в, в Эстонии. Там есть такое удивительное. Монастырь, по-моему, Кот Хлоярве, по-моему, если... Не-не-не, простите, Пюхтица, Пюхтинский монастырь. В нем, кстати, Алексей II завещал себя похоронить, но похоронили его в Москве, по-моему, в Елоховском соборе. Вот, удивительное место по, по чистоте и светимости. Когда мы его этот монастырь снимали на камеру, там прям... А, обережный купол стоит в виде радуги, то есть купол такой радужный прямо он стоит, его видно через камеру, вот, и там источник, я в нем окунулась, и мне говорят, что-то у тебя глаза сумасшедшие, и я говорю, ну, сфоткай меня, от меня сфоткали, я увидела, как это выглядит, то есть реально ощущение, как будто, ну, то есть поскольку у меня глаза голубые, они еще светлее делаются, то есть когда свет идет, то а, они, они становятся очень светлые, и вот, и, и Такое странное ощущение вызывает. Да, я поняла, почему так люди реагируют благодаря этой фотографии. А, вот. Часто мы этого не замечаем, просто не знаем, когда это происходит. А, и а, когда это происходит, почему я вот пропхтицу, да, это святое чистое место, я окунулась там зимой, там в мороз, 20 градусов в этом источнике, то есть это мощная такая прочистка, э, вода, информационный жидкий кристалл, такое обнуление, такое взбодрение всего, и как следствие активизация там тоже всех э, всех органов и систем, и как следствие и излучение мозга, а, вот, и если в жизни, если, ну, Понятно, что там не было ничего искусственного, вот это само место, там оно природное, там никаких этих нет. Вот, сейчас нас пытаются прям насильно больше привязать к компьютерам. Ну, вот эта вся история, которая была с самоизоляцией, да, каким-то для, для ограничения определенное передвижение. Многие люди сократили передвижение просто, ну, как бы, вроде бы случайно. Просто почему-то стали меньше выходить из дома, меньше гулять. Конечно, не все, да, но таких людей я знаю. А, вот Это что такое? Это искусственно созданная картинка, которая проникла в подсознание, запечаталась, зафиксировалась вот в этих самых кристаллах и стала дальше-обратно. Почему, а моя версия, почему глаза человека, у которого какие-то искусственные картины загружены в разум, почему они не светятся? Во-первых, потому что эти картинки не являются деятельностью его мозга, да, его опыта. Это ну, как бы сказать, навязанная программа, а, а поэтому она не обладает такой светимостью. То есть получается как отраженный свет. Света мало в искусственных картинках. Свет есть в настоящем, в живом, в солнце, в небе, в любви, на, не знаю, там, в радости, в счастье, в сексе, вот в том, что настоящее с нами происходит каких-то открытиях, путешествиях. Вот да, там света много. А, вот а, вот в этих вот всех картинах, которые сейчас очень много транслируются, света очень мало, и поэтому а, кристаллам его не хватает. И когда эта картинка проецируется вовне, да, обратно, а, через глаза, то она тоже получается тусклая. Она как бы... формирование реальности происходит, а, но оно вот, вот, тусклое, тусклое, и это может объяснить, почему люди, которых депрессивные, вот есть такие депрессивные регионы, и там, где большинство людей не радуют утру, не рады, я не знаю, себе, жизни, близким, которые рядом, а в этих местах солнечно, солнце перестает пробиваться, в основном это бывает в крупных городах, и а, там солнце а, становится сильно меньше. Ну, вы знаете, этот феномен над Москвой частенько бывает, да, когда вот в Московской области солнце штырит, начинаешь двигаться в сторону Москвы, есть граница, и там, да, над Москвой тоже есть солнце, но в Подмосковье солнце больше. Есть такой феномен, вот я рассказывала, и мы сами были свидетелями, а, Эстонии и Латвия. Между ними сейчас условная граница, там, я, ну, там часа три ехать из Таллина в Ригу на машине. А, вот. <с> и мне рассказывали ребята о том, что вот как, бы, Талин, как деревня Гадюкина, там очень часто бывает пасмурная погода и, и дожди. И вот мы едем, дождь, и мне говорят, сейчас говорит, пересечем границу с Латвией, там дождя не будет. Действительно, проезжаем условную границу Латвии, там солнце. Целый день гуляем а, по Риге, едем обратно, доезжаем до условной границы с, с Эстонией, опять все пасмурно, опять начинается дождь. А, вот это вот сила излучения, сила мысли, сила, сила формирования реальности. А, а, много школ говорят, вот по воле вашей будет вам это написано в Библии дух формирования реальности, управления реальностью, понимаете, даже если вы в это не верите, в это, вы об этом не думаете, все равно вы это делаете, потому что у вас есть мозг, в этом мозгу есть шишковидная железа, в шишковидной железе есть кристаллы, кристаллы работают через свет, они его принимают, они его излучают. Если вы хотите, чтобы ваши глаза засияли, а, попробуйте сейчас, вот это можно как, а, как медитацию сделать такую, вот а, я ее сейчас проведу а, без а, таких вот а, по-хорошему, да, сейчас музыку, немножко все расслабиться. можете немножко расслабиться, ну, в общем, а, можете и не сильно расслабляться, потому что мне кажется, что те люди, которые меня смотрят и слышат, вполне способны сделать практику, даже не отвлекаясь, там, э, может быть, даже не закрывая глаз. Вот попробуйте просто осознать, вот ваши глазные яблоки, они достаточно глубоко уходят э, в, туда, да, за лицо. Вот, от этих глазных тут э, сверху нависают полушария, от, от глазных яблок идет... Два, два этих зрительных центра, которые идут, вот, канала, которые идут в зрительный центр. Зрительный центр находится в затылочной области, все это близко к древнему мозгу, все это совсем рядышком, недалеко, они там все связаны. То есть а, обработка полученной информации, она потом проходит в кристаллы, а, и а, мы сейчас с вами попробуем а, вот эту всю штуку визуализировать осознанно. Осознанно все, что я сейчас говорила, да, вот э, свет, который проникает в ваши глаза. Пронаблюдайте за его путем, как они э, через зрачки проникают, идут по зрительным каналам в зрительный центр. Этот образ проникает вот в, в том числе там, да, в шишковидную железу, в эти кристаллы. Теперь попробуйте закрыть глаза и представить, ну, вот такой высший, что ли, божественный такой свет, источник света, вот когда человек стремится к Богу во время молитв, во время медитации, есть ощущение света, оно возникает, причем там бывают разные уровни света, кто, если практиковал чуть побольше, подальше, да, там неоднородный свет, он бывает там желтый, белый, ослепительно белый и так далее, то есть он имеет разные качества энергии этот свет, Попробуйте вот сейчас просто вот представить, что вы глаза закрыли и вы как бы э, двигаетесь вниманием, душой, да, к максимально какому-то вот высшему источнику света, вот к сиянию вы двигаетесь. И э, ну вот прям да до сияния попробуйте добраться. Когда вы туда добрались, почувствуйте, да, что вот ваш мозг, ваш разум, ваша шишковидная железа, ваши там зрительные органы, да, все это сейчас напитывается этим светом, и все чужеродные искусственные ложные программы, ложные картинки, они сейчас растворяются в этом свете как ненастоящие, остается только настоящее. Ваш опыт никуда не денется, память, знания, все останется при вас. Но искусственные ложные картинки мы сейчас этим светом растворяем. И прям представьте, что вот это ваша шишковидная железа, можете прям визуализировать такую шишечку, внутри нее вот эти вот кристаллики, они начинают сиять, железа начинает сиять, и прям почувствуйте, как свет от а, вот от, этой, от, от, от этого из этого древнего мозга и шишковидной железы начинает прямо из глаз выходить закрытыми глазами, но прям почувствуйте, может пойти ощущение песочка в глазах, какой-то тяжести, неприятности, что-то неприятное может в глазах появиться ощущение, что это такое, это самые, вот те самые а, а, ненужные, что-то лишнее, искусственное, да, что мешает видеть мир как есть, принимать свет без фильтров чистую, то есть представьте, как этот свет, идущий из шишковидной железы, растворяет а, без остатка, все чужеродное и ложное, а, остается только вот истинная жизнь, истинный мир, а, и что ваши глаза сияют, и а, это а, как-то а, отзывается, проявляется в душе чем-то приятным, благостным, вот как будто бы сейчас не просто к чему-то прикоснулись высокому, но как будто помылись, почистились, и как-то вот, а, не знаю, а, открылись миру, что ли, больше себе, а, и вот это то что я сегодня проговорила может быть это можно сказать и более как то круто Вы просто почувствуйте запомните это да что когда наши глаза сияют мы вот это вот состояние света мы приносим в жизнь в мир и этим светом формируем свою жизнь вопрос когда Наша жизнь и наша реальность формируются более благоприятно для нас, когда какие-то отраженный свет тусклый или когда мы светим и освещаем свою жизнь и формируем ее этим сиянием. Для меня ответ очевиден. Я выбираю освещать, светить. Это можно практиковать это может дать интересные эффекты. Еще раз, если у кого пошло ощущение какого-то песочка в глазах, какой-то вот, как тяжело стало видеть, сильно с глазами не работайте, но просто представьте, что вот свет идущий, вы запустили поток, да, вот, идет, и это потихонечку наводит порядок и как бы вот, как смывает какую-то пленку, пелену, то лишнее, что мешало вам, Сиять. Вот, собственно, основная тема нашей сегодняшней встречи. Если требуются какие-то дополнения, уточнения, что-то, может быть, хочется до объяснить или расшифровать, или допонять, пишите, пожалуйста, тогда можно будет к этому вернуться и рассказать более подробно. Сияйте, пусть ваша жизнь формируется вами, вашими выборами, вашими высшими лучшими устремлениями. Я уверена, что э, если получится засветиться, засиять большому количеству людей, жизнь автоматически станет сильно лучше и счастливее, чего я нам всем и желаю. До новых встреч, с вами была Людмила Осипова, наш проект поле. Всего доброго, пока-пока.